Ох, откуда у вас такая фантазия? Аня, срочно туши, иначе вообще горелка одна останется. Давайте скорее вытаскивать наш поп-ит. Хватит уже девочки, а! И вообще Миша крутая! А правда, вы смотрели новый ролик на нашем общем семейном канале Magic Family? Где Миша забралась на вершину водопада, была в горах! Шла по горам несколько часов, капец так высоко! Эм, -э -э -э -э, похоже я что-то пропустила! Да, Киса Алиса на Magic Family выходят ролики из нашего путешествия! Мы же все вместе ездили, ты что забыла? Путешествие на машине на море на целый месяц. Ничего я не забыла, я вообще-то с вами была. Просто ролики еще не посмотрела. Ты же тоже на море была? Да уж. Так, привет, купсики, Я уже слышу, как вы наши новые ролики на Magic Family рекламируете. Чтобы ребята смотрели наше путешествие, лайкали, писали комменты помогали нам. Да, Юмичу, с Ютубом проблемы и нам очень нужна помощь Мэджиков. А у нас сегодня челлендж. Что за челлендж? Поп-челлендж. Юми, зачем ты такие слова говоришь? Ой, они ничего не знают. поп и это такая крутая штука, короче, возьми. Кто в челлендже победит, выиграет Simple Dimple? А, вот эта вот штука это поп-ит. Ага, прикольно. И в чем фишка? Сейчас мы тебе объясним. и все кнопочки наружу. Бывает еще двухсторонние попытки, с обеих сторон можно щелкать. А, так это для того, чтобы щелкать, а у меня почему-то не щелкают. Но мы будем сегодня все уничтожать свои попыты. Уничтожать? Ну да, это челлендж такой. Кто сможет уничтожить, тот выиграет Simple Dimple. А Simple Dimple то что такое? Сейчас мы все покажем, Ань, сначала подожимай все кнопульки. Понажимала. А теперь переверни. Так, перевернула и что дальше? А вот теперь с и они будут щелкать. Знаешь, какая-то пленка упаковочная. Да, я обожаю пленку, ну-ка сейчас попробую. Ух ты, вот это кай. Да, а теперь челлендж. Вот это да. Аня. Класс. Ань. Крутяк какой. Ань, челлендж. Прикольно. Анжеринь, блин, ну это просто так прикольно, по-разному еще можно щелкать, вот так и вот так и, о, как классно, а еще вот так вот можно провести. А нет, челлендж! Ладно, ладно, все, простите, ну вы пока объясняйте правила. Мы разрежем этот гигантский попыт по цветам. Каждый выберет себе цвет и каждый будет свой попыт уничтожать. Ого, как же это классно! И тот, кто круче, уничтожит попыт, тот выиграет. Simple Dimple. Но самое главное, что мы должны сделать из попыта еду. Типа это попыт кафе. И все, еда из попыт. Ну, главное уничтожить попыт. У кого круче получится, тот победил. Ладно, я поняла. Вот ножницы, а вот это что такое? Это и есть Simple Dimple. Его кто-то из нас и выиграет. Ммм, прикольная штука. Тоже залипательная. Это тоже какой-то антистресс. Да, на спиннер немножко похожа, но только не крутится. Они бывают и как спиннер. А еще бывают двойные и еще больше пупырки. Прикольно, классный выигрыш. Такая залипательная штука, я, пожалуй, с вами поучаствую в челлендже. Мой черт, цвет сиреневый, потому что мой любимый цвет сиреневый. Хорошо, киса Алиса начинает, и я отрезаю ее часть попыта сиреневого цвета. У нее, кстати, она получается двойная, всего две полосочки. Не понимаю, что можно сделать с поп с едой? А я вот понимаю, мы сейчас туда зальем кое-что и сделаем и из Попыта лед, мы его заморозим. Думаешь, киса Алиса, это может его уничтожить? Ну, в морозилке вообще-то холодно, а заодно получится мороженое, поэтому молочка тоже налей. Хорошо. А, ну что ты весь на рукой жоп свинячишь? Я думаю, что я выиграю Симпл Димпл, потому что Попыт замерзнет. Думаешь, он замерзнет, треснет и сломается? Думаю, да, давай, закладывай его в морозилку, заодно мороженого пожрем, вот и связано с едой. Чур, я следующий. Эй, ну так нечестно, ты девочкам должен уступать. Нет, я самый старший, я следующий. Ну, у Эйвена, как мы знаем, цвет голубой, поэтому, наверное, ты выберешь голубой. Давай, отрезай мне мой голубую полосочку поп -ит. И какая у тебя идея, Эйвен? Моя идея по-настоящему мужская, я же мужик. А, понятно, и, и что? Это будет поп Поп-ит бутерброд. Бутерброд, а, а как же мы тогда его уничтожим? Ты сейчас пойдешь, возьмешь молоток, шуруповерт и какие-нибудь деревянные полоски. Окей, Иван, все как ты и сказал, я выполняю твое задание. Как ты хочешь его уничтожить? Положи ей попыт на вот эти деревянные полосочки, вот так отлично, поровнее. А теперь возьми шуруповерт и прокрути в пупырках дырки. что то мне подсказывает, что это не, не уничтожит попыт, если честно. Ну, да, как я и говорила, дырки на него не сильно повлияли. Значит, тебе нужно взять все-таки шурупы, возьми шурупы. А молотком что надо делать? А молотком ударь хорошенько по нему. Полопай пупырки, они должны лопнуть. Эй, Ван, извини, но мне кажется, твоя идея не работает, и молоток никак не лопает эти пупырки. С ним вообще ничего не происходит. Видимо, Эйвен Симпл Димпл достанется не тебе, и как это вообще с едой связано то, что ты придумал? Мы будем делать бутерброд, ладно, давай попробуй вкрутить шурупы в него, проверять попытки, чтобы они не работали. Так, ну я вкрутила хорошенько, аж он прикрутился к доске, а что теперь делать? Смотрите, это какой-то поп-ит-вентилятор получается. Ну, все правильно, теперь шуруп выкрути, в нем будет дырка, и он не будет работать. Поняла тебя, Иван, делаю все только как вы говорите. Шуруп выкрутила, сейчас его достану, в попытке действительно образовалась дырочка, сейчас посмотрим. Так, да, дырка большая достаточно, но все равно все работает, Иван. Он, он щелкает, ему все равно. Какой-то неуничтожаемый попыт. Ладно, сверни его. Хорошенько сложи его как бы не, на несколько частей. А теперь так попробуй присверлить его к доске, он должен хотя бы порваться. Ладно, ладно, не нервничай, Иван. Я, я делаю все, что ты говоришь, я же не виновата, что с ничего не происходит. Теперь оторви его от досочек, от шурупа. Так, отрываю. Ну что, что-то что получилось? Ну, кусочек, да, оторвался действительно. а В остальном попыт э -э, жив здоров. Ну, все равно неплохо давить. Э, Давайте переделаем из него бутер. Чтобы сделать бутер, нам, наверное, понадобится хлеб, так скажем, да. Потом мы кладем попыт. Это типа, наверное, сантелька. Я не знаю. Положим соус какой-нибудь и сверху накроем его вторым хлебушком. Вот такой вот яркий поп и бутерброд. Только хлеб. Да, надо еще соусу на вторую часть тоже положить. Да, вы правы, ребят. Надо соус и на вторую, на второй кусочек хлеба положить. Странный, конечно, бутерброд. Ну, ладно, это же поп-ит бутерброд. Такой вот хот-дог. Сэндвич поп-ит получился у нас. Ну, что ж, это был вариант Эйвана. А у Киса Алисы что? У Киса Алисы пока еще не все готово. Так, кто следующий? Я, Миша, лайк, мой любимый цвет салатовый. Я думаю, Мишанька, все подписчики знают, что твой любимый цвет салатовый. А кто-нибудь хочет попробовать пощелкать? Я попробую, ну ну что-то не получается, что-то не получается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, парочка получилась. Может, может, зубами попробовать? И зубами, зубами не работает. Кто-нибудь хочет еще попробовать, Софиша несколько щелкнула, Юмичу, может ты попробуешь? Да, зубами что-то не получается, может лапой надо чуть-чуть так надавить, а? Ладно, ребят, хватит, давайте продолжим челлендж. Отрежем сейчас Мишанькину салатовую часть. О, м -м, как классно и залипательно, я просто не могу, просто капец, это как будто я на пианино типа играю, да? Ань, хватит, а? Ну я же не виновата, что это так залипательно Ладно, отрезаем Мишкину половинку попыток. Ну что, Мишка, смотри, какие у тебя идеи, какие мысли Так как он салатовый, это будет салат Надо порезать пупырки по одной Салатовый значит салат, логично, Миша Не думаю, что если я порежу пупырки по одной, они перестанут работать Это просто будут, наверное, мини-мини попыты, одиночные попыты Но, как скажешь, это твое решение так его уничтожить А давай проверим, работает он один или нет Хм, да, он работает. Тогда дорезай весь мой салатовый пупыт. Я уже почти закончила. Осталось совсем немножко. А теперь надо продолжить уничтожать его блендером. Но салат не нарезают блендером, по-моему. Но ладно, я не буду протестовать. Я всего лишь ваши руки, я всего лишь выполняю ваше задание. Такой блендер, Миш, подойдет? Да! Ох, откуда у вас такая фантазия? Я не представляю. Где вы берете такие идеи? Идеи уничтожения антистресса. Как вспомню наши предыдущие ролики о том, как вы уничтожали антистрессы, мне аж страшно становится. Ничего себе, вы звери. Мы звери. А, вообще-то мы собаки. Я лично не собака, я Покемон, А я вообще то монстр Ладно, болтунишки, идите смотрите, что получилось В общем, я думаю, что если еще подольше поизмельчать, то он станет еще мельче И превратится, возможно, даже в какую-то пластмассовую кашицу Но я подумала, что я не хочу сломать очередной блендер в ваших экспериментах Так что к бутерброду добавляется салат Неплохо Так, сейчас отрежем желтый цвет, потому что желтый это цвет Юмичу, покемона Его выбрать никто не может, да, Юми? Да, желтый мой цвет, потому что это цвет покемона Пикачу а тебе, Софиш, достается выбор, оранжевый или синий. Вообще-то у всех, у всех подходящие цвета, а мой цвет розовый. Я знаю, София, но розового почему-то в этом попытке нет. Ну синий че? Ну тоже неплохой выбор, у тебя зато три целых полосочки, а не две. А оранжевый я возьму себе, я же тоже участвую в вашем челлендже. Но мой любимый цвет розовый, у меня всегда все было розовое, почему в этом попытке нет розового? Потому что он радужный, а в радуге нет розового, видимо, да, вроде. Ну что, София, что ты будешь делать со своим попытом, Какая это будет еда? Как ты будешь его уничтожать? Я лично думаю, что я свой оранжевый натру на терке, как морковку, потому что он похож на морковку. Да уж, они... погнали. А мне набери в кастрюльку воды. Так, в кастрюльку воды, то есть ты будешь его варить? Да, поставь ее кипятиться. Включаем плиту, ставим на самый большой огонь, если можно сказать про электрическую плиту, огонь. Это типа спагетти будут. Синий поп и спагетти, окей. Макарошки такие, давай, давай, Ань, запихивай. И когда вода закипит, мы будем его там варить и посмотрим, во что он превратится. Может он вообще превратится в кашу-малашу? Ну, если макароны долго варить, то они действительно превращаются в кашу-малашу. Но не знаю, превратится ли... Попыт в кашу малашу. Посмотрим, пусть закипает водичка. А я пока что попытаюсь натереть на терке свой попыт. Но что-то вообще ничего не получается. Если честно, ребят, мне кажется, они какие-то неуничтожаемые <свеч> совершенно. Ему вообще все равно на острую терку если морковку не получается натереть ее можно нарезать причем так как они практически не уничтожаемые я буду резать его специальным японским ножом самым острым который способен разрезать что угодно вообще он очень острый просто один удар таким ножом и он сразу разрежет этот пластик офигеть реально ребят посмотрите как круто один удар и он реально разрезает представляете какой он острый этот нож ну Получается будет у нас нарезанная морковка, а не натертая. Ань, ну что там? Пока что варится. А на наш стол добавляется морковка. Не настоящая, ее нельзя есть. Юмичу, конечно, она не настоящая. Это же попыт. Ты что, забыла? Что мы делаем с твоим желтым попытом? Сначала я хочу наполнить все дырочки пластилином. Голубенький подойдет? Отлично. Хорошо. А если мы говорим о еде, то что это получается у тебя такое? Что-то фаршированное, ну типа ты кладешь какую-то начинку во что-то. Клад... Начинку во что-то. Я думаю, что это будет мясо. Мясо? А с чем мясо? Какую начинку кладут в мясо? Не знаю, может, ребят в комментариях напишут, какую начинку кладут в мясо. Ну, окей, хорошо. А что мы будем делать с этим мясом? Мясо надо жарить на гриле, на костре. Тем более все с лета надо делать сосыки. Хорошо, будем жарить на костре, как ты их сказала. С огнем надо очень аккуратно. Положу его в мангал. Как же его поджечь? Я, пожалуй, сначала подожгу бумажку, а потом бумажкой подожгу поп-ит. Точно, вот так я и сделаю. Ого, сколько огня. Ого, как он горит. Ого, класс. Ну и дымища. Надеюсь, камера у меня сейчас не загорится. Вот это огонь, я понимаю. Мясо сжарим. По-моему, так мясо можно сжечь. Да уж, вот это огонек. Шашлыки так никто не жарит, это точно. Аня, срочно туши, иначе вообще горелка одна останется. Фу. Да уж, ну, посмотрим, что получилось. Вот так выглядит наш стейк. Или можно сказать, ребра. Кто-нибудь когда-нибудь жарил ребра? Вот, пожалуйста, подгоревший поп-ит, который продолжает работать. Он даже не расплавился при такой гигантской температуре. Вот он, ваш шашлык. Воняет. Фу, воняет. Воняет. Где вы еще увидите жареный поп-ит? И правда такая вонючка. Эй, эй, по-моему там кипит. Молодец, Софи, что сказала. Действительно, здесь уже все закипает, вода уже начинает испаряться. О, у меня аж камера запотела. Давайте скорее вытаскивать наш поп-ид, точнее поп ит спагетти и посмотрим, что же получилось. Ничего. Он чуть-чуть стал более мутный, что ли, цвет не такой яркий и немножко затвердел, а не размягчился и не расплавился. С ним вообще ничего не происходит, и пупырки так и работают. Капец, я просто в шоке, его ничто не может уничтожить. Да уж, это действительно волшебство какое-то. Ну вот такие спагетти у Софи получились. Давай проверим лед. Давайте посмотрим, что получилось у кисы Алисы. Заморозилось ли ее мороженое? Смотри, чем пахнет. Молочком. Ничего у тебя руки черные? Да потому что я Юмина мясо жарила. И не успела руки помыть, потому что у Софи там все сварилось. Теперь лед пришли твой проверять. О, какие классные ледышки получаются. И выпадают они из попыта так легко. Это реально удобная штучка для льда. И ледышечки аккуратные получаются, кругленькие. Если бы я их не перелила, остальные вот прям как конфетки. Реально маленькие мороженки. Только с попытом ничего не случилось. Да. Он. Ну что ж, вот и продолжение нашего поп-ит ужина, смотрите. Ух ты, мороженки. Мороженки, правда? Прикольные такие вкусные. Да, тем более лето, жара, прям идеально, да, получается? Можно мини мороженки из попыта поесть. Класс, они такие прикольные. Они как маленькие кусочки лего, такие пупырочки. Вы что, все мороженое мое сожрали, ничего мне не оставите. Киса Лис, не переживай, тут еще есть М -м, мороженого достаточно. Ну что ж, ребята, а решать, кому достанется Simple Димпл, будут наши мэджики в комментариях. Они напишут, кто из вас справился с челленджем лучше всего, по их мнению. Да, а после того, как они напишут, посидут и смотрят наше новое видео из путешествия на Мэджик Family. Да, ребята, иди, смотрите. Ставьте там лайки, пишите комментарии. А мы новый челлендж придумаем. Увидимся по Питере.